Лессировка – это техника наложения прозрачных слоев краски друг на друга или на уже подготовленный базовый цвет. Это позволяет получать глубокие цвета и разнообразные оттенки. Таким же способом можно получить плавный переход от одного оттенка к другому. Технология лессировки во многом похожа на акварельную, только вместо воды для разжижения краски используется разбавитель, либо основа этой краски. Например, для акриловых красок – акриловое связующее или медиум. В нашем примере используем смесь синей и черной краски в качестве базового цвета, на который будут накладываться мессировки. Оттенок для высветления мы получим, смешав синюю краску, охру для высветляющего эффекта и медиум в качестве разбавителя. Первый прозрачный слой наносится крупными мазками, обозначая самые светлые части на фигуре. Следующий слой наносится мазками более точными, обозначая конкретные складки и общую форму. Третьим слоем проработаем конкретные складки. После того, как фактура намечена, переходим к высветлению деталей. Для этого добавим немного охры в смесь. На этом этапе краска наносится адресно, по наиболее выступающим частям фигурки. становятся тоньше от слоя к слою. Несколько деталей можно высветлить прозрачным слоем белой краски. Главное – соблюдать умеренность. Подправить некоторые элементы или обозначить нюансы можно, наложив 1-2 прозрачных слоя синей краски. На заключительном этапе прорабатываются тени, для этого используем разбавленный медиумом базовый оттенок. В зависимости от глубины складок наносим от одного до трех прозрачных слоев. Лиссировки – это основная техника росписи фигур, в которой можно использовать краски на любой основе – акриловые, темперные или масляные. Главное – подобрать правильный разбавитель, который будет служить связующим.